Ой, мужчина, стойте, не стесняйтесь, пригласите меня, пожалуйста, на палочку чая. Ой, на чашечку кстати, фу, ты, на шишечку кофе. Блин, мужчина, идите вы нафиг, вообще меня запутали.